здравия друзья сегодня я хотел бы вам показать э, с превеликим удовольствием как удобно работать с системой консультант плюс когда у вас полная база э, консультант обновленная стоит у себя на компьютере <coughs> сетевая версия э, работает просто по ярлычку место не занимает э, вообще нисколько места не занимает открываем вот, значок консультант плюс так как у меня MacBook, <coughs> то у меня стоит специальная программа для совмещения системы Консультант Плюс и MacBook. Если у вас Windows, то у вас там все в одно касание открывается. Запускаем, <coughs> запускаем, ждем. Ко мне обратился человек, находится в местах лишения свободы по сфабрикованному делу. Ему нужен материал, документы для того, чтобы себя защищать. Ну и я беру, нажимаю карточка поиска. То есть он написал документы. То есть карточкой поиска мы пользуемся тогда, когда нам известен номер документа, его название. Вид документа. Приказ. Все. Ставим галочку. Заполняем. Вы отфильтровали все приказы. А, так. Видим, дата в документе мне написана. Ручкой. Тут все 17 -е, 10 Причем точки не надо ставить, он сам проставляет точки. enter Окей. Okay. Номер 640 дробь 90 640 дробь 90 так смотрим на 190 вот он видим что все связано с здраво здравоохранением один и тот же документ Так, в чем у них тут? А, По-разному просто пропечатаны. Так, приказ Минсаддрав соцразвития РФ номер 640. 100 об порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, и заключенным под стражу. Открываем документ. А, в правом нижнем углу посчитаем 43 страницы. так и э, дальше что мы делаем выгружаем word кнопкой экспортировать в word для того чтобы работать в орде так как я работаю на mac то мне нужно сохранить его как документ word 97 2003 выбирая home домашняя страница на в моем компьютере macbook и все картинки в папку все картинки здесь я ставлю цифру получается это уже четвертый документ нажимаю сохранить все документ сохранился теперь захожу на mac вижу что вот есть четвертый документ в моей папке все картинки я его открываю. И спокойненько начинаю в нем работать. То есть вношу редакции, дополнения, там какие-то, может, строчки, шрифт меняю, чтобы было удобно в обращении. Либо э, беру какой-то контекст и вставляю в других своих документах, которые я подготавливаю там, для работы То или иной. Так, теперь давайте. Следующий документ рассмотрим. Это мы закрываем. Здесь мы тоже... А, к этому документу смотрим дополнительную информацию. То есть здесь удобно можно посмотреть дополнительную информацию, комментарий и так далее. <coughs> так. Есть апелляционное определение Верховного Суда, которым был признан частично недействующим абзац 2. Так. Правой календарь. О признании частично действующего в заца так это не то. По статейные комментарии и книги. И видим 6 различных комментариев к этому документу. Различными юристами, правоведами и так далее тут написаны. О применении принудительных мер медицинского характера, теории, и практика уголовно сексуального производства. Считаем, сколько тут страниц. 120 страниц. Достаточно емкий документ. Отправим в следующий раз, если он нужен будет. Здесь считаем. Ну, 248 страниц. По статейные комментарии, они очень, как правило, громоздкие. Проект приказа Минздрава от подтверждения административного регламента Федеральных служб по надзору в сфере здравоохранения. Это проект у нас, 47 листов, страниц Так, этот документ мы нашли Все, закрываем Нажимаем очистить карточку поиска И видим тут количество документов очень огромное Так, дальше идем Дальше, дальше мы идем Следующий документ Постановление правительства. Вид документа. Постановление от двадцатого ноль второго две тысячи шестого. Номер девяносто пять. Утверждение правила признания лица инвалидом Смотрим документ Посчитать 9 страниц Экспортируем Word Нажимаем файл Сохранить на Mac Все картинки Документ номер пять. Сохранить. Все, сохранили этот документ. Сейчас сохраняется. Закрываем. Дополнительная информация. Статейные комментарии. Административное судопроизводство. Часть 2. Особенности рассмотрения, обжалования, пересмотра, исполнения судебных актов. Редакция российской газеты. Материальная ответственность работодателя перед работником. Теоретический аспект научного. Так, смотрим. Много тоже страниц. Так. Можно к самому дополнительному, ко всему документу информацию. Разъяснение федеральные БФБ о подходах к определению формулировок причин инвалидности Давайте посмотрим Две страницы Этот документ нам понадобится Опять нажимаем экспортировать Word Нажимаем сохранить как Документ 2003 Домашний все картинки. Документ номер 6. Сохранить. Все, документ сохранили. Закрываем. Закрываем. Закрываем. Закрываем. Очищаем карточку. Теперь смотрим приказ Минздрава от 23. -го. Ну, иногда достаточно просто даже дату и номера. Не надо вводить сам наименование документа. 10.13. Документ не найден. 10.13. Вот такое. Вот он есть. Видите, одну букву не вставили, уже не найден, неправильно. Так, приказ Минсо... Минздрав социоразвития В подтверждения квалификации критериев, используя при осуществлении медицинской экспертизы за граждан федерального и государственного учреждения экспертизы. Открываем. Документ утратил силу в связи из... с изданием приказа Минтруда утвержден дикшего новой классификации и критерии соответственно мы видим что этот документ утратил силу и есть переход на новый документ так документ утратил силу в связи с новым да еще новый документ так номер 1024 по моему это у нас уже документ был открываем нет это 59 нет это тоже не тот ну в общем документ обновился то есть человек прислал старые документы поэтому мы берем данный текущий документ так 281 страница <coughs> и сохраняем его в word Сохранить как. И это у нас будет. Вот здесь я буду ставить цифру один. Буду обозначать длинные с правой стороны. Длинные документы, то есть, чтобы которые можно будет бандероли отправить. Так, закрываем. Закрываем. Очищаем карточку. Здесь тоже сразу подписываем. Так, так приказ от первого ноль первого двенадцатого две тысячи пятого номер двести тридцать пять. Так, документ. Приказ Министерства Минюста России. О порядке отправки осужденных, Утверждение инструкции о порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания их перевода из одного исправительного учреждения в другое. А также направление осужденных на лечение и обследование в лечебно и лечебно исправительных учреждениях. Так. Отмечаем документ действующий Считаем 5 страниц Экспортируем Word Файл Сохранить как Документ 97 офис все картинки и документ у нас будет цифрой 7 сохранить так смотрим что у нас получилось и куда у нас делся тот который с цифрой Один справа так? Ну ладно, найдем в процессе. Закрываем. Закрываем, закрываем, очищаем карточку. Так, следующий документ 28 августа, двадцать восьмого, ноль восьмого, две номер. Триста сорок шесть, Окей. Приказ Минздрава. Об утверждении перечень медицинских противопоказаний к отбыванию наказания в отдельных местностях Российской Федерации осужденным к лишению свободы. Так, тоже надо. Экспорт Word. Файл сохранить как? Так. Номер восемь. Сохранить. Закрываем. Но ну, такими, э, такими простыми действиями вот, мы находим здесь нужный очень быстро материал, который нам нужен по законодательству. Тем, кому понравилось видео, ставим лайки, делаем репосты. Кому нужно установить консультант плюс, э, обращайтесь в личку. Э, у нас есть э, возможность то есть, приобретать по нормальной цене именно доступ к консультант плюс то есть все официально все по закону я вам объясню расскажу это уже в личной беседе ну в среднем цена вот этой версии чтобы у вас висел ярлычок 3000 рублей в месяц есть, вот имейте в виду сравнивайте цены благодарю всех за внимание подписывайтесь на канал